Всем привет, на связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов, S&P в нисходящем тренде. Ну и, честно говоря, вот до этого, этих событий я рассматривал компанию CWH, это Camping World Holding, компания, которая занимается автомобилями для отдыха кемпингами ну и различными аксессуарами и все такое вот компания интересная 4 первый квартал был не очень хорош 2 -й, 3 -й выдали неплохие цифры причем большую долю акций собираются выкупать, цена находится в зоне справедливой цены, PE опять же хороший показатель, долгов немного, рентабельность запредельная, ну и в принципе ликвидности здесь как раз <laughs> не хватает немного до зеленого уровня, но ее достаточно, ну и по продажам вот за прошлый год все зеленое, это значит они росли. Ну, вот То есть компания неплохая, да и по графику. Образовался диапазон, который отманипулировался сверху и снизу. Ну и протестили уровень. Затем свалились опять в зону. И а, тут тоже, в принципе, этот объем вот, на этом баре тоже а, протестировали. И интересно тем, что минимумы они повышаются. Ну и а, покупатель здесь себя проявляет очень даже очень даже активно и если смотреть то от этих уровней то примерно 26 процентов в принципе неплохая была бы сделка если бы не свалился S&P 500 в нисходящий тренд ну и под вопрос не поставил все открытие экономики ну это в общем можно рассуждать в принципе если технически смотреть то это даже неплохая сделка опять же индексов заставил посмотреть на индустрии и на данный момент растет индустрия энергетики. В этом направлении посмотрел две компании. Вот компания КРП и ХЭСМ. КРП занимается разработкой нет она вкладывается в недвижимость и в права на разработку но ну, опять же этих нефтегазовых месторождений вот а хезм компания которая транспортирует то есть транспортирует хранит и конечному потребителю отправляет опять же по дивидендам крп и хезм они обе увеличили не 6 процентов а сейчас здесь 7 и 4 здесь семь и восемь но даже если посмотреть по этим показателям то хесм слишком большая нагрузка по дивидендам но несмотря на то что даже доходы сейчас увеличились это результаты по закрытому году по отчетности но все-таки все-таки здесь выглядит крп поинтереснее и если сравнивать все цифры то мне тоже по цифрам КРП больше понравилось. И рост выше. Правда, поедут почему-то 0. Видимо, каких-то цифр не хватает. Ну и долгов, правда, здесь меньше. Также ликвидности больше. Валовая маржа выше. Так, если по цифрам КРП, конечно, интереснее выглядит, то давайте взглянем на график. Так, КРП. Восходящий тренд пробили уровень и так за... протестили следующий уровень ну, наверное вот сюда вот в вот этот вот э... объем мы тоже упремся скорее всего сходим на тест и пойдем так ну примерно до сюда этот уровень поставил и это порядка 25 процентов эта компания тоже находится в восходящем тренде так и что то здесь да мы пробили текущий уровень и если там по истории по моему нет максимумов да недавно компания стартовала вот ну и э, если посмотреть по Fibonacci то порядка 32 долларов э, будет но ну, если от текущих уровней то это ну 1 процентов в принципе вероятность да здесь большая ну, потенциал движения здесь чуть ниже, чем у КРП. КРП порядка 20-25%, наверное, процентов. Ну и по цифрам КРП тоже, ну, лично мне. Это мое мнение, и можете соглашаться, можете опровергать, можете в комментариях тоже написать. Но я, наверное, выберу вот эту компанию КРП. На фоне снижения индексов и на фоне того, что зеленая энергетика может быть, может быть отложена до лучших времен. И все-таки традиционная энергетика будет продолжать задавать тренд всему и вся, по крайней мере, в ближайшее время. Ну что ж, такие два неплохих варианта из энергетической сферы. Можно еще рассмотреть региональные банки, но это уже в другой серии. Так что увидимся, до новых встреч!